Всем добрый день, всем здравствуйте. Александра Костенюк начинает трансляцию а, турнира, супер-турнира в Эйконзее для вас. Коньбит А6, ЖА, ферзь А6, очень красиво, то, что грозит мат в три хода, там буквально в четыре грозит слон h 7 а на ферзь c 7 последовал мат не менее симпатичный, шаг, король 8, шаг, Слон g8 и ферзь h6, ша. Еще один очень классный, коварный и сильный удар. Слон а3. Посмотрите, сколько фигурно бросилось на эту пешку b2. Защитить ее крайне непросто. Наверное, просто-напросто невозможно. У черных есть контрудар конь c3. Ввиду этого белые связывают коня, чтобы на конь c3 пойти ферзь бьет b7. Ферзь f3, слон f6. Черные сыграли. Ну, возможно. И наверняка у каждой из сторон есть разветвление. Будем надеяться, что этот турнир не будет снижать обороты, а результативность немножко повысится. Ну, что сказать, удачи всем шахматистам и зрителям. И ошибся Феруджи в очередной раз, он сделал шаг к коню. После хода король g 2 партия завершилась в ничью. Ну, вероятно всего, что все просто устали считать головоломные осложнения и такая вот головокружительная партия, Колоссальным количеством ошибок Настоящий триллер, можно сказать Возник на ваши глаза Забыл, не смог сыграть конь h5 Максим сыграл ферзь e 6 А после ферзь e 6 позиция Скорее всего уже просто проиграна на б7 забрали белую пешку, у них лишняя пешка, зато позиция лучше, да, как принято говорить. Стабилизирует позицию дочери ходом слон d4, конь e4, и здесь следует еще одна серьезнейшая ошибка – это ход слон d 4 после которого черные стоят совершенно без проблем. После хода король d4 черные просто зашли за пешкой h, внезапно выяснилось, что пешку h очень тяж... ну, невозможно защитить, так как на ладья a 2 ладья h1 и отход до слона следует. Ладья h2, вот такой вот симпатичный удар. Король на d4, вроде бы в центре оказался очень неудачно. А, на расположенном. Ну да, когда пешка h упала, то пешка h3 стала совсем мощной силой. Вот такая вот интересная партия. Все усилия оказались тщетными. Сохранил хладнокровие Андрей Сипенко, реализовал материальный перевес. В какой-то момент он э, выиграл фигуру и играл с лишней фигурой. Но, опять же, попытал свое счастье Магнус Карлсон, но силы были неравны. И на 38-м ходу чемпион мира потерпел свое поражение. Андрея Сипенко, поздравляем с этим результатом. Стоило, наверное, войтяжку пытаться хоть как-то отбросить фигуры. Вот этим он пошел слон до 5. Ну и после хоть владения 7, честно говоря, хоть слон до 5 оказался просто пустым. Пошел ладья e 3 защищается от хода H3, ну и после хода ферзь G6 и ладья e 8 черные полностью контролируют игру, у них лишняя пешка, ну и по большому счету у черных просто большой перевес. Ну вместо этого Ардослав просто видно... зевнул, да. зевнул, да, ну такой неожиданный, конечно, слегка удар, ладья бьет H7, и, сдался, да, и просто. все, и просто сдался, потому что пешка H6 сделала себе карьеру, скоро станет ферзем, брать нельзя, да, из-за того, что просто мат ставится. Вот, вот такая вот неожиданная концовка. Мы но... обменялись возможностями в этой партии и Фируджа, и Круана. Так что ничей в принципе, могут быть довольны все, но хотя. Конечно, у Каруана, если вот удар конь g 2 проходил, а он, судя по всему, по крайней мере, заслуживал серьезного внимания и на 19 и на 20-м ходу, не знаю, очень интересно узнать у самого Фабиана, что же ему не понравилось, почему он отказался от этой жертвы. После хода G4 успел Феруджа откусить эту пешку А7. То есть он перекрыл защиту по 7 ряду и уже угрожает ладья А7. Ход неотвратим. И после следующих ходов выяснил, что играть уже по большому счету нечем. В этой позиции соперники согласились на ничью. Отмечал Йордан Ван Форест свое волнение. И говорил, что играл быстро, потому что очень тяжело думать, когда нервничаешь. Но, тем не менее, партия очень красиво закончилась. Хотя признался, опять же, Ван Форест, что ход G5 был зевком. Не видел он этот ход, когда делал ход g3, но на его счастье после g5 следует король бьет g5, f6, король h6, король вот таким вот смелым образом пробегает Практически на другой край доски, несмотря на то, что у нас метельшпиль, у нас еще ферзи на доске, но ни одного возможного шаха нету. И здесь очень долго сетовали комментаторы, что Нильс Гранделиус просто сдался и не позволил своему сопернику поставить очень симпатичный мат. После ферзь А7 белые матуют в два хода, ни ну, одним способом на самом деле, но самым эффектным является ход, безусловно, ферзь А8. Король H8, ладья F8. Король вновь в безопасности. Вновь в безопасности король. И ну, сейчас надо только следить. Следить. Ай-яй-яй! Пешку зевнул. Пешку зевнул. Ну ничего. Даже потеря пешки, честно говоря, ничего здесь не значит. Это не самое страшное, что может случиться у Ани Шагири. 9 секунд, 10. Отдал слона. Отдал слона Йордан Ван Форест. Что происходит? Что происходит? У Ани Шагири попадали фигуры. Так. Вот тебе все. Неловкое движение Ани Шагири, где, где все фигуры вдруг попадали, он потратил очень много секунд, чтобы их поднять, не позволили ему зафиксировать победу в этом драматичном Армагеддоне.